Привет всем зрителям канала, с вами Смайл. И сегодня я покажу, как перевести Google AdSense на русский язык. Лично мне неудобно переводить на русский, так как я херово знаю английский. А кнопку «Русский язык» я долго не видел. И сейчас я покажу ее вам. Для начала переходим в поисковик и ищем Google AdSense. Нажимаем на первую ссылку и нас выкидывает на главную страницу Google AdSense. Как можно заметить, тут все на английском языке. Спускаемся в самый низ и видим вкладку English. Нажимаем на нее и выбираем интересующий нас язык. После чего происходит автоматическая перезагрузка с переведенными данными. Нам остается только выполнить вход. Если тебе была полезна эта информация, ставь палец вверх и подписывайся на мой канал. Спасибо, пока!